Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Продолжаю заниматься заменой лампочек на своем автомобиле, на лет лампы И в этот раз очередь дошла до лампочек поворотного света. Это модули подсветки поворотов в фарах. В комплектациях Prestige уже идут лампы с подсветкой поворотов. Это в автомобилях до 2020 года. В новых автомобилях 2020 года подсветка поворотов идет уже только в топовой комплектации напомню что на подсветку поворотов у нас стоят лампы с соколем h7 собственно я такие заказал на сайте AliExpress. особо выпендриваться я не стал не стал заказывать какие-то супер дорогие лампы какого-то именитого производителя поэтому заказал самые обычные так как подсветка поворотов у нас работает не постоянно а только тогда когда мы ездим в темное время суток и только тогда когда поворачиваем поэтому Взял самые обычные, самые дешевые лет лампы, они стоят по-моему в районе 600 рублей, с купоном они у меня вышли рублей 250, поэтому если они сгорят, то будет не жалко, если что, в любое время можно будет заказать другие, но я решил просто поставить, посмотреть как это будет, какой будет свет, все-таки в основной свет ближний и дальний я буду заказывать хорошие лампы от известного производителя. А Такие лампы мы просто с вами проверим, посмотрим, как они будут светить. Давайте откроем коробку, посмотрим, что нам там положили китайцы. Коробка, сразу говорю, обычная, картонная на ощупь. Никакой там подложки нету, мягкой. Ладно, давайте откроем, посмотрим. Так, вот встречает нас сразу такая коробка. Сразу здесь видно, что написано H7 цоколь. Какого-то названия нет, просто написано LED bulbs. Здесь у нас ничего не отмечено, даже H7 не отмечено. На обороте, по сути, тоже ничего нету, просто какое-то описание. Давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Какая-то брошюрка сразу. Это Headlight, инструкция. Мы и без нее разберемся. В общем, вот так вот лежат там лампочки. Вот так вот. Одна лампочка вылетела из своего места. Давайте достанем. Посмотрим. Мои первые лет лампы вообще, которые я заказываю. Вот так вот они выглядят. Чип со светодиодами выглядит вот так. Если присмотреться, то их там очень много. И с другой стороны то же самое. Ну. На вид, конечно, лампа выглядит на свои деньги. Здесь никакого кулера, соответственно, нету. Просто радиатор охлаждения. Ну и штыкирок, куда мы будем подключать питание. Конечно, сделано все не очень аккуратно. Какие-то заусенцы немножко есть. Ну да ладно, в общем, как я и говорил, что особо выпендриваться я не стал. Подключим, посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, они хоть сколько-то проживут. Как говорится, если понравится, всегда можно заказать уже хорошие, нормальные. Мне сейчас самое главное понять, как они вообще будут светить, подойдут ли они вообще, закроется ли крышка. Но лампа не особо большая, поэтому все должно быть нормально. Ну и, соответственно, ночью я покажу а, при повороте руля, как эти лампочки будут светить. Вторая лампочка у нас абсолютно такая же. Ну, в общем не будем тянуть пойдемте попробуем подключить хотя бы одну лампу и посмотрим как это будет все дело у нас работать итак друзья вот они у нас эти лампы подсветка поворотов Вот так вот они выглядят смотрят получается в бок вот у нас тут отдельная крышка я ее уже открутил предварительно вот такой вот штекер также я его отключил. И вот сама лампа. Я думаю, что места хватить должно. Крышка, в принципе, позволяет немножко, если будет выпирать, соответственно, лампочка влезть должна. Если она, конечно, будет с кулером, то вряд ли это сюда дело влезет. Но давайте пробовать. Сейчас я вытащу лампочку и уже буду вставлять светодиодную. Так, лампочку я вытащил вот так вот она выглядит снимается очень легко вот такой вот зажим на него нажимаем и немножко в бок и он отщелкивается теперь давайте попробуем поставить нашу лампу сколько я знаю она, по моему должна ставиться вот этим язычком вниз то есть получается вот так конечно неудобно что провод вот так торчит ну да ладно, сейчас попробуем Итак, друзья, лампочку я воткнул, но пока не закрепил Подключил разъем и сразу вывернул руль Получается в правую сторону Давайте посмотрим Вот видно, что светится Довольно-таки ярко Лампы работают уже хорошо. Сейчас попробую пощупать, как она нагревается. Ну, пока еще холодно. Я думаю, в принципе, что, как я и говорил, для поворотного света это нормально, потому что все-таки поворачиваем мы не так часто. В основном едем по дороге прямо, а уже когда... Соответственно, заходим на кольцо или куда-то просто на какую-то дорогу съезжаем, то, соответственно, будет включаться эта лампочка. Поэтому для нее не критично то, что нету кулера. До одного радиатора, я думаю, будет достаточно. Сейчас я поставлю также лампочку в левую фару. Только почему-то у меня здесь крышка очень туго затянута. И, кстати, смотрите по размеру. Крышка закрывается нормально. Есть, если прикинуть, то в принципе, вот она не сильно лампа выпирает, поэтому крышка закроется нормально. Я уже прикидывал, посмотрел, но в любом случае сейчас я все закреплю и закрою крышку и, соответственно, уже посмотрим все подробно. И также, когда стемнеет, я камеру поставлю на штатив и уже буду выкручивать руль и посмотрим, как ночью светится. Все установлено. Лампочки стоят на своих местах. Крышки закрылись отлично. Лампочки прям в размер подошли. Ну и давайте проверять. Сейчас у меня руль выкручен влево. Включаю ближний свет. Проверяем. Лампочка горит. Теперь выкручиваем вправо руль. Так. Проверяем свет. Лампочка горит. Конечно, поменять бы еще... На светодиодной ближний противотуманки и будет вообще классно. Ну, в общем, давайте ждать все-таки, когда стемнеет, чтобы посмотреть, как они будут светить ночью. Ну вот, на улице и стемнело. Машины я завел. Ближний свет включил. Давайте сейчас я сяду в автомобиль, камеру поставлю на штатив. И буду крутить рулем, посмотрим, как будет светить наша лампа. Ну а теперь давайте посмотрим, как светит в бок. Вот он, поворотный свет. Сейчас светит влево. Колеса выкручены влево. Довольно-таки ярко. Так, сейчас справа свет не горит. Сейчас я руль поверну. Также увидим, как он у нас загорится. Вот мы видим, загорелся правый свет, что тоже довольно-таки ярко. И давайте посмотрим уже из автомобиля, как все это смотрится. Итак, руль прямо. Право. Так, влево. И сейчас давайте посмотрим, как он затухает. То есть я сейчас руль выкручиваю обратно ровно. Оп. И он равномерно у нас потух. То же самое справа. Включается резко. Выкручиваю руль ровно. И потихонечку он у нас потухает. В целом лампы светит хорошо я доволен тем более за такую стоимость жалко конечно что нельзя сделать отдельно чтобы включались вот эти поворотные лампы только с ближним светом и друзья я хотел также вам показать как светят а, светодиодные ходовые огни сейчас вот включен ближний свет сейчас я выключаю его Оставляю только светодиодные. И смотрите, как светит довольно-таки ярко. Поэтому я в видео говорил, что иногда забываю включать ближний свет. Потому что вот на самом деле светит ярко. Конечно, недалеко, но на ближнем расстоянии, в принципе, все видно. Но я думаю, что если я все-таки заменю Головной свет на светодиодный То эффект будет еще лучше И э, главное мне Не то, что све светить будет Ярче или нет, потому что в принципе Я светом доволен в этом автомобиле Так как у меня линзованная оптика и, э, Мне важен именно Внешний вид автомобиля То есть я просто хочу, чтобы он смотрелся Вместе со светодиодными Ходовыми огнями э, Более как-то Эстетично Соответственно, если будет полностью свет светодиодный и в противотуманках и в головном свете будут светодиоды то совместно с ДХО светодиодными вообще будет смотреться очень офигенно вот так вот они светят как противотуманки можно сказать Как я и говорю, вместе со светодиодами полностью вообще будет очень классно. Ну, я думаю, что это будет уже в ближайшее время. Осталось только заказать. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Также подписываться на мой канал на YouTube. Ставить колокольчик, не пропускать новые видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.